Добрый день. С вами сад Хризантем и хочу рассказать про такую тему, что мы делаем с цветами, которые после зимы комнатные вытянулись или обессилены. Возможно, вам достался вот такой вот цветок где-то там знакомые дали, подарили. Вот этот вот это эта история этого растения я уже показывала, какие у меня они растут. Я подарила своим соседям. Но вот после двух с половиной месяцев она мне принесла обратно некоторые цветы и говорит, что вот не знаю почему, но вот не растут, не хотят, не, не может. И в итоге как бы лучше говорит у тебя, пускай растут, а потом мне до лето дашь. Ну, суть в этом какая? Вот на данный момент он у нас, видите, перерос, весь вытянулся стебли оголились шоколадница да что мы делаем мы берем и делаем стрижку жесткую возможно кто-то скажет что слишком много но на самом деле это будет намного лучше смотрите я обрезаю макушку оставляю вот такой вот стволик Посмотрите, раз, два, три. По три-четыре пазуха есть на каждом веточке. Раз, два, три. Вот этот можно даже еще вот так вот сделать. То бишь, отсюда везде пойдет поросль и цветок будет намного красивее. Он станет пышным. К тому времени как раз и сна наступит. И можно будет вынести во двор. Очень красивое растение. Сочетается практически со всеми клетниками Очень декоративная насыщенный, розово-фиолетовый. Как видите, вот он тут так вот насыщенный зеленый цвет, а подложка у него получается фиолетовая. Неприхотливое растение. Домашняя, комнатная. Легкий, вообще он очень легкий в уходе. Единственное, то, что ему, конечно, требовалось это солнечное место. На подоконнике желательно. У нее, скорее всего, это было в тенечке. Ну и как сами видите, засушенная Надо было все-таки как-то и землей пригорнуть. Скорее всего, вот просто как-то вот, ну нету полноценного ухода за растением все листики обязательно все листики убираем подчищаем земельку я добавлю досыплю так мне не нравится чуть-чуть я еще вот такую коррекцию сделал так чтобы это все-таки было более компактно плотно цветущие Ну, наверное, вот так вот. Тут вот уберу даже вот это лишнее, потому что оно будет мешать, чтобы свободнее было растение. Вот. Что-то за веточка какая-то не туда, не сюда. Угу. Все. Вот так вот обрежу. Тут вот уберу еще. Вы сами смотрите, как оно вам надо. Но чем оно компактнее будет, потом обильно пойдет, везде пойдет порошок, оно обрастет и будет очень красиво. Там, где просто очень много веток, будет сложнее самому растению. Вот это даже беру. Так и просится вот это убрать. Все, а то я сейчас точно все обрежу. Все, на этом мы оставляем. Земли досыпаем и убираем. мы делаем что мы делаем вот с этим всем добром отрезаем если вам конечно много надо вы можете отрезать и макушку вот эти листики нижние убираем Само по себе растение в воде очень хорошо укореняется, если вы хотите свою грядку прям сильно. Нет. Если вы хотите, чтобы много у вас такого растения было, да, такого можете взять и пазушные промежуточные стволики. Да? Они тоже дадут хороший поросль хорошую корневую систему если цвело если цветет вы это просто убираете цветок и ставите я даже не брала такое мне его много не надо у меня есть хорошие растения, более крепкие. Это просто показываю как пример. А вообще, конечно, советую завести такой цветок. Очень приятная, очень красивая зелень. Сейчас я вам покажу его. Ну, выбираю самые, самые крепкие, да? Все. Не нужно этого много. Это все я убираю. Что делаем? Вода. Можно кипяченую, можно отстойную, Ацетиловая кислота таблеточка на пол литра. Тут у меня пол таблетки. Можно вложить, можно не вложить. На вас выбор. Можно активированный уголь положить и ставим наших наши черенки я специально взяла и промежуточные и верхушечные черенки чтобы потом вам показать насколько они укоренились как укоренились какие лучше дали корешочки Желаю вам успехов.